Бьют вас здесь? Нет, нет. И громче? Нет. нет. Точно? Точно. Че нос у тебя? Нет. Да. Так, упал. Шаша? Упал. Упал. Угу. Чё сюда пришли? Ну, громче говорите, чё сюда пришли, Мобилизовали. Мобилизовали. Откуда вы? Какой? блять, вы же ж, украинцы, вы воюете против, блядь, своего же народа, ёбтвою нахуй. Нахуя, спрашиваете? Нахуй эта война? Ну вот сейчас вы, вы сидите и говорите, вам не надо Конечно, вам не надо. Ну и тогда не надо. А, блядь, нахуя вот это все? Я бы сидел бы лучше сейчас дома, блядь, со своей... И вы сидели бы дома нахуй, и не дрожали бы здесь сейчас.